Данная запись вложена в ознакомительной цели, чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Данная запись вложена в ознакомительной select. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Данная запись вложена в ознакомительной цели, чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео.